Так, надо разобрать калашников. А как это научиться эх-зэ? Так, а где моя кепка? А, вот она! Кстати, привет! Не поможешь мне в АТА в одном деле? Я тебя а в именно тебе надо цена? помочь? Ты слышал что-нибудь, как бы такие тебе вытащу отсюда. Да не, я не слышал. А что такое? За что кто-то с нами разговаривает. Кстати, на чем это там остановились? А именно на чем? Итак, леди, вас собрали здесь, чтобы обсудить мое к моей власти. <связывая> Желаю, извините, что ворвался без стука. У меня есть ценная информация. <связывая> хм, а что это за ценная информация? Это ценная информация о новый вид патронов, в который я изобрел. О, я сейчас. Коллеги, извините, сейчас не до этого. Все же понял, как разбирать калашников. Ни хрена не понял, как его разбирать. Там а? комендант! Где подопытный? А это... Черт подирекся, мой пистолет. Ладно, uh, автоматику возьму. Итак, коллеги, я вас собрались, чтобы обсудить насчет смены власти. Вы нас пригласили, чтобы свергнуть его? Именно. У меня есть план свержения его. Объясните. Слушайте внимательно. Мы должны его свергнуть, когда он будет в максимально слабом состоянии управлять лагерем. Сразу за. Согласен с мнением его. Отлично. Где я? Так, убедимся, надо текать отсюдово. Чё там? Калашника! Чё за крики? Надо посмотреть, что он там делает. Вечерхату, петухи, сдавайся. Не стреляй, машин! Посиди пока здесь. Да какая! Ты мне это увидите! Так, это что за звуки? Надо проверить. Вот ты и попался. А? Что? Так, блин, Мне не показалось? Чё? Нет, надо проверить. Он зидаете? На! Твою налево, рейдеры! Сво? Рейдеры? Бэйч Пушилы, сдавайтесь, илиначе убьём. Мы не будем сдаваться! Предупредительный выстрел. А ты, Нет, это вы, сволочь. Да, огонь! Приняйте, так, здесь автомат. Я тебя, если что, убивать не стану. Пока.